Привет от Скринкаста, меня зовут Вадим Пуштаев, я работаю в Марусе, и сегодня буду рассказывать вам всякие штуки про программирование. Очень нравится мне, когда можно взять какую простую тему, как-то ее развить, и что-то сложное из нее, там, ну, или сравнительно сложное узнать. И сегодня я начну с такой вообще банальной вещи, как Unicode. Вы там более-менее, наверное, все знаете, что такое Unicode. Ну, обычно, как бы считается, что это условно кодировка, и самое интересное, что, ну, строго говоря, не совсем верно. То есть... Юникод это в первую очередь просто огромная таблица, в которой символу присвоен номер. То есть там вот собрался этот консорциум или как они там себя называют, сказали, давайте мы всем символам известным там, или почти всем просто раздадим номера, чтобы была ну, некая вот, универсальная, извините за тавтологию, нумерация, Этими символами потом все могли пользоваться там разными способами. Ну и погнали там сначала латиница, потом какие-то классические знаки препинания, кириллица, греческий алфавит, и в конце там где-то за много тысяч находятся всеми любимые эмоджи, там вот эта вот голова лошади, моя любимая, в общем, все, чем мы пользуемся каждый день. вот, Но это еще не кодировка, потому что словом кодировка обычно обозначает способ э, записи символов в памяти компьютера там, или в канале передачи данных, то есть это маппинг символа на байтики или на битике, как хотите, да, а не просто на номер. Ну, это, конечно, терминологически такой <coughs> вопрос открытый, потому что, по большому счету, что есть кодирование, что нет — это исключительно вопрос определения. Ну, и того, Unicode — это маппинг символов на номера. И еще способы мапинга номеров в байты. И это, в общем, как раз те самые кодировки, про которые мы обычно говорим, ну, и, и те, которые там, на ну, слуху, это UTF-8, UTF-16, UTF-32. Почему их так много? Символов в Unicode полно, их, ну, я не буду точный номер называть, тем более, что там постоянно все это меняется, но смысл в том, что 8 бит, как в UTF-8, 8, в общем, означает 8 бит, да, вам, по идее, никак не хватит. То есть 8 бит — это максимум 256 кодов последовательностей, символов, очевидно, в Unicode сильно больше, поэтому вам надо, ну, на самом деле, 32. Вот 32 вам точно хватит. Забегая вперед, скажу, что вообще и 24 бы хватило, но обычно у компьютеров с тремя байтами не очень. Четырьмя гораздо удобнее обращаться. 32 бита — это как раз 4 байта. Ну вот. И, соответственно, вопрос, как же работает тут F8, если там если это кодировка как бы 8-битная. А это кодировка переменной длины. Это, в принципе, известная достаточно концепция. И работает это следующим образом. значит В первом бите мы сообщаем, фактически, декодеру, а с... хватит ли... не в первом бите, в первом байте сообщаем, хватит ли ему этого байта, и если не хватит, то э, он ну, захватит байт побольше, а если хватит, то не захватит. Как работает конкретно у TF8? В самом первом байте, если самый старший бит это 0, то остальные 7 бит э, декодируются просто как в старые добрые ASCII кодировки. И это, на самом деле, очень круто, потому что это дает обратную совместимость UTF-8 вот фактически с обычной скикодировкой. кодировкой И если вы открываете файл э, каким-то там абсолютно не приспособленным для этого редактором и смотрите на него, то да, там кириллицу греческие буквы не увидите, но хотя бы вы увидите латиницу. А латиница — это в первую очередь разметка. Я вот Помнишь, когда в школе учился, у меня был вопрос, почему, когда я в браузере переключаю кодировки там, между всякими CP-1251 и UTF-8, у меня кириллица бьется, но верстка сохраняется, а если переключиться на UTF-16, например, двубайтовую кодировку, то просто иероглифы появляются, страница пропадает. Ну вот это поэтому, потому что верстка задана знаками препинания, которые в куче-куче-куче кодировок, они имеют одинаковые вот эти байтовые последовательности. Битовые, да? И вот F8 эту традицию сохраняет, но это если первый бит 0. Если же первый бит единичка, то это э, означает нечто другое. А дальше история такая, если там 2 единицы и, и после 0, то значит надо использовать 2 байта для декодирования, если там 3 единицы и 0, то 3 байта, если 4 единицы и 0, то 4 байта. В принципе, эту логику можно было бы и дальше продолжить, но... У вот F8 вот там последним стандартом они сказали, что все-все-все, только 4 байта, больше мы значит, не разрешаем. Вы должны задать вопрос, что тогда означает 1 единица и ноль, потому что я как-то это пропустил. А вот одна единица и ноль ставится для всех так называемых байтов продолжения. То есть, типа, вот есть первый байт, в котором объявлено сколько надо, а в остальных это единичка и ноль приписано. Ну, это нужно для удобства декодирования. Если вы кодируете файл не, декодируете файл не сначала, вы прыгнули, увидели этот байт продолжения, такие, а, окей, это что-то надо все пропустить. И начать вот с нового. Ну, как так работает. Давайте я немного просто покажу, значит, на, на деле, как все это выглядит. То есть, если я, например, возьму вот какую-нибудь кириллическую букву и посмотрю на то, как она там в байтиках представлена, то ну, я примерно это увижу, да? То есть, вот все, что я обещал. Значит, «йо» — это кириллица, поэтому ей нужно два байта. Вот на, ну, на это... давайте я уберу перевод строки, чтобы он никого не смущал. Вот, собственно, два байта. В первом, как я обещал, две единицы 0 говорят, что будет два байта. Во втором в байте предложение единицы и ноль. Все остальные биты значимые, они собственно задают номер буквы Й в Unicode. Вот в той таблице изначальной, про которую мы говорили. Соответственно, нужно, нужно понимать, что не всякая битовая последовательность в этом смысле — это валидный f 8 потому что если я здесь сказал, что байта надо 2, а там байтов дальше нет или отсутствует код продолжения, то декодер будет ругаться. Ну давайте посмотрим на это. Я это возьму питон, он к делу отношения сам по себе не имеет, просто удобно. Возьмем вот ее, скажем, закодируем вот как раз вот f 8 да, как мы и хотели. Что у нас там? Вот. Получилось два байтика. Давайте теперь а, их обратно, значит, возьмем и декодируем вот F8. Угу. Так, ага, ну вот, да, получилось обратно мало ее. А теперь давайте что-нибудь сломаем. Вот девятка — это что? Это как раз, видимо, 1.0.0.1. Здесь вот нолик у нас, тоже большая была буква ее здесь малая. Ну, давайте из нее вот восьмерку вычтем, чтобы там единица пропала. Единицу поставлю, 16-ти Ну, и класс, нам декодер говорит, что вот э, этот continuation byte как раз он там отсутствует, поэтому, в общем, ваш tf8 не очень хорош, э, делайте что-нибудь с этим. Вот так вот это работает. Соответственно, если посчитать э, в, в, в самый длинный, если взять, вот э, вариант, когда у нас 4 единицы 0, говорят, что надо использовать 4 байта, и потом в каждом еще по 2 бита будет на continuation, то значит 16 бит мы потратим из 32 просто так. Uh, да, я правильно считаю, 2 и 6, 5 и 6, 11, мы потратим из 32, и останется 21, да, все правильно, вот 21 бит, это на самом деле максимум, сколько нужно, чтобы закодировать любой юникодный символ, и, ну, и тут как раз, вот помните, я вначале упоминал, что 4 байта это как-то кажется, не нужно, 21 бит, и в 3 бы прекрасно влезло, но 3-байтовые кодировки, они, в общем, для современных компьютеров не очень, поэтому UTF-24 вроде не существует, ну или, по крайней мере, что-то эзотерическое. Вот, соответственно, я уже упоминал, что у TF8 есть классный плюс, что он обратно совместим с ASCII, но есть еще один очень важный момент, в... почему, собственно, не использовать бы всегда у TF32, потому что, ну, казалось бы, гораздо удобнее декодер писать 4 байта взял, символ превратил, и все, и до свидания. Вот. Дело в том, что TF8 очень нехило позволяет экономить на представлении данных, потому что 4 байта нужно только для некоторых символов, ну, собственно, для эмоджа преимущественно, а для остальных нужно 3, 2 или даже 1. А поскольку условно, в основном, там, в том же интернете используется латиница, что вообще говоря, такое спорное утверждение, то TF8 позволяет очень и очень неплохо экономить. И в этом смысле интересно рассмотреть куда более общую задачу, а как вообще кодировать, значит, символы, если они встречаются с разной частотой. Есть целая теория на тему того, что вот у меня есть алфавит, но я знаю, что в текстах какие-то буквы встречаются чаще, чем другие. И, соответственно, те, которые встречаются чаще, я бы хотел им присвоить поменьше, вероятность, э, поменьше длину кода, да, а тем, которые встречаются редко, ну, соответственно, уже раздать подлиннее, потому что всем коротких не хватит. Ну, это логика понятна, да, то есть вот коротких однобайтовых у нас всего там 256, а длинных 4-байтовых сколько, сколько хочешь вообще, хватает на всех. Вот И по этому поводу есть, в принципе, наука, которая этим занимается, называется теория информации. В середине 20 века примерно гражданин по фамилии Хаффман придумал целую теорию и фактически доказал теорему о том, что его способ изготовления вот таких вот кодов, он оптимален. И называется этот код, код Хафмана, собственно. И мы сейчас попробуем его реализовать. На кажется, это довольно-таки любопытно. Значит, какая логика у... Значит, если у нас есть буквы э, там, нашего алфавита, какие-то заведомо известные, и заведомо известные их вероятности, там, не знаю, там э, 10, 4, 2, 2, ну, это вероятности относительные, да, то Хафман говорит, надо взять, э, значит, самые две маловероятные буквы, и сказать, что вот у них будут самые длинные коды, там 0, 1. Потом, ну здесь 4 получится, да, потом взять снова 2 маловероятные. Ну у меня такой вырожденный случай получился, 8. И снова 2 маловероятные. И вот, соответственно, здесь будет 0, 0, 1, 1. Ну вот у меня такой тупой пример достаточно получился. Соответственно, у э -э -а, а код просто 0, потому что она очень частая, и она встречается чаще, чем все остальные вместе взятые, поэтому ей достается максимально короткий код. Соответственно, а всем остальным достается 1.0, 1.1.0 и 1.1.1. Вот. Тут очень важно говорится, что код Хафмана, как и у TF8, это так называемый префиксный код. И вообще, если этого требования не вводить, то теорема бы совсем по-другому выглядела, и вообще бы ответ был другой. Что такое префиксный код? Префиксный код позволяет декодеру, прочитав... там грубо говоря, первый байт или первый бит, однозначно знать, надо ему продолжать читать, или кодирование символа закончено. Не может быть такого, что мы прочитали нолик, и такие, хм, это, наверное, конец, если после этого не идет еще одного нуля. Заглянем и посмотрим. Ага, заглянули, это не ноль, значит, это был конец символа. Вот этот код не префиксный. Префиксный код однозначно говорит, что ни один символ не кодируется последовательностью бит, которая является началом, кода какого-то другого символа. То есть не может быть такого, что один символ кодируется там 0.1, а другой 0.1.0. Потому что декодить такое просто сложнее. И, собственно, у tf8 в этом смысле это префиксный код. Там всегда однозначно по вот этому заголовку в бите, в байте понятно, надо ли считать следующие байты. Ну и Хахман, вот его код абсолютно такой же. Вот, значит... Мы сейчас попробуем с вами это реализовать. Наверное, будем реализовывать на Питоне, просто чтобы посмотреть на этот любопытный алгоритм. Но прежде чем продолжить, есть еще нюанс о котором хочется поговорить, вот в этом, для реализации этого алгоритма нужно уметь из множества вот э, символов вынимать тот, у которого вероятность минимальная, и вообще говоря, их можно было бы просто посортировать там и вынимать, но проблема в том, что когда вот я c и d сложу, у меня получится новое число, не факт, что оно останется в конце, оно там куда-то переместится в серединку, и мне бы не хотелось, ну, то есть мне надо как-то в сортированный массив его вставить. Эта задача там решается, в общем, разными способами, но есть такая стандартная структура данных, абстрактная, которая называется очередь с приоритетами, и она нам как раз здесь и нужна. Та конкретная реализация очереди с приоритетами, про которую я хочу рассказать, называется куча. Вы, может быть, про нее там, слышали, а, может быть, вы слышали про ту кучу, которая э, область данных программы, и это сильно другой термин. Вообще они исторически связаны, но в реальности э, структура данных, которая позволяет быстро находить минимум и область памяти программы, там, которая не стек, это, в общем, сильно разные вещи. Что такое куча, которая, собственно, структура данных? Это такое дерево, но ну, обычно бинарное, хотя, строго говоря, не обязательно, э, в котором соблюдены следующие условия. Во-первых, оно сбалансированное, то есть у него там все ветки почти одинаковые длины. Во-вторых, в каждой ноде обязательно должно лежать число меньше, чем в потомках, ну, в, де в детях. И, ну, или больше, в зависимости от того, это куча для поиска минимума или максимума. То есть там будет что-то типа 2, там 6, 7. А, а здесь вот, ну, между собой они уже никак не обязаны быть сортированы. То есть здесь может быть вот 200, а здесь вот, например, может быть 50. Вот, то есть, и, соответственно, минимум находить легко, он всегда в голове, и есть простой алгоритм его удаления. Наверное, не будем вдаваться в подробности, можете просто почитать, там, не знаю, чуть ли не на Википедии про эту кучу. Это прекрасная, очень полезная структура данных. И отдельной строкой она еще прикольна тем, что из-за того, что вот это дерево такое прекрасное и сбалансированное, его всегда в памяти представляет не как дерево там со ссылками, а просто как массив. То есть просто нулевой элемент, первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. И, соответственно, там, в разных языках программирования обычно э, дают просто функции для работы с массивом, который как бы содержит вот эту кучу хип. В питоне тоже так. Модуль называется хипку Сейчас мы, в общем, все, все эти упражнения попробуем проделать. У меня есть вот банальный пример э, вот таких вот вероятностей, прям прямо с Википедии скопирован, с ней потом можно будет свериться, но у нас, возможно, там э, битики не сойдутся, некоторые нули, единицы могут между собой меняться, и это ни на что не влияет. Главное, чтобы там длина была та же. Вот. Э, соответственно, что нам понадобится? Нам понадобится нода вот этого дерева, которое я рисовал для самого кода Хаффмана, и понадобится хип там для их сортировки. Вот нода достаточно банальный вид имеет, это просто... Ничего особо не делающий класс, у которого есть просто ключ, это символ значения, и ссылка налево-направо, и есть еще, забегая вперед, сделаем функцию сортировки, вот этот вот less zen, который позволит их между собой сортировать по этому значению. Вот этот вот декоратор... Если вы знаете Python, он позволяет э, добавить на основе, собственно, функции сравнения меньше все остальные, которые нужны. Вот, если вы не знаете, не придавайте ему значения. Вот, значит, как будет выглядеть код? У нас есть, значит, некий вот такой вот дикт, как вы видите, чуть выше вот который A. Здесь мы его назовем D. Значит... Нам его передают, и наша задача, значит, первым делом сделать из него э, ноды вот эти вот. То есть это будет э, нода, ключ, значение. Fork, v. Да, вот мы превратим в, в пока просто массив нод вот этот наш дикт. Соответственно, потом, как я и обещал, мы возьмем этот вот модуль для работы с хипом. И эти ноды превратим в этот хип. Прямо на месте. То есть нам не надо возвращаемое значение с ним ничего делать. Вот. Ну и давайте пока попробуем его вернуть и посмотрим, что там появилось. Скорее всего, мы там ничего интересного пока не увидим. Ну да, да, ну какие-то ноды. Значит, какой дальше алгоритм? Ну, как я и говорил, значит, мы говорим в цикле... Пока, в общем, длина этого массива, который у нас там есть, не один, да? То есть пока это дерево совсем не выродилось. Будем делать следующее. Будем сначала вынимать... А... ...один элементик из этого хипа. Потом будем вынимать второй. Тут же. И добавлять новый. Соответственно, новый будем добавлять... Который будет эти, эти два уже содержать, как своих детей. То есть будем постепенно строить дерево. Значит, пуш. И новую ноду создаем. Ключ у него будет какой. Соответственно, ключ уже не важен, потому что он только для конечных нод полезен. Значение у него будет суммой этих двух. Вот. Ну, а ссылки на левый и на правый, соответственно, это левый и правый. Uh, вот, теперь должно быть интересней Значит, return notes Давайте посмотрим, что теперь получается uh, Скобочку забыли Да, вот, в этом массиве осталась одна нода, все остальные у нее Теперь, наоборот, это полученное дерево мы превратим, собственно, в коды То есть мы возьмем вот это дерево И, значит... Будем помнить, мы будем рекурсивно эту функцию вызывать, и помнить, какой у нас префикс. Есть, в принципе, самую сложную задачу это сделали. Мы дерево построили, теперь осталось только вывести. То есть, здесь будет некий результат. Значит, будем говорить, что если вдруг внезапно вот в этой ноде, которую нам сюда передали... Давайте все-таки ноды назовем, а не деревом, что это как-то странно. Значит, если в этой ноде оказался ключ, то есть вот не вот эта пустая строка, значит, это конец, и значит, можно добавлять вр. Значит, вр по... Нотка мы добавим, собственно, переданный сюда префикс. Но чтобы это все случилось, надо эту функцию как-то рекурсивно вызывать. Ну, собственно, рекурсивно вызывать будем для левого и для правого. Соответственно, мы скажем, ту кос ноут left, и, ну, в префиксе, скажем, например, нолик. Прибавим префикс. А здесь э, будет write, и единичка, и префикс. Вот, и все это нужно будет влить в наш дикт, который мы собираем. Угу. Угу. и, соответственно, теперь здесь эту функцию мы вызовем. Uh -huh. А, да, вызовем мы ее, конечно же, для Ой. единственного элемента, который в этом новом остался, а не для самого массива. Uh -huh. Теперь здесь что-то не так. Да, короче, вот здесь надо не заполнять этот дикт, а просто вернуть его. Апдейт у нас выше происходит. То есть мы можем вполне вернуть просто дикт, в котором скажем, что здесь будет ключ, а здесь будет префикс. Кажется, надо вот так поступить. Так, только... Нот. К. Во, прекрасно. Как и обещано, для А у нас самый короткий код. Это единичка. И поскольку, как я... И, да, замечательно. И поскольку он префиксный, то единицы больше нигде не должна быть, и она есть. Так, да, вот у нас какой-то выхлоп, но очевидно, что у нас где-то ошибка, потому что код то должен быть префиксный. Соответственно, если А мы выдали единичку, то нигде единички больше быть не должно. Вот, мы где-то как-то ошиблись. И кажется мне, что ошиблись мы в порядке присвоения бит. Мы же идем с обратной стороны дерева, поэтому надо к префиксу прибавлять единички и нольки справа, а не слева, как мы это делали, потому что, ну, там вот видно было, что все коды перевернутые. Сейчас мы это сделаем, и, наверное, наконец получим долгожданный результат. Вот, да, замечательно. Теперь он похож на префиксный. Действительно, А, как самый вероятный символ алфавита получил самый короткий код, а остальные получили там примерно одинаковые длины. Вот можете попробовать, в общем, написать какую-то такую похожую программу, там свою или, там, не знаю, найти в интернете, там полно реализаций, и поэкспериментировать и увидеть, как, собственно, меняется кодирование символов в зависимости от их вероятностей. Ну и да, отдельный прикол в том, что самый неудачный и самый длинный вариант будет получаться, если вероятности это числа Fibonacci, можете попробовать догадаться, почему. Вот, но ну, это, в принципе, все, что я хотел сказать. То есть вот такая довольно-таки забавная история, как мы начали с кода, перешли на вот 8 там вспомнили про код Хафмана, который, в общем, не так уж неожиданно появился, по крайней мере, для меня. Но вот, например, то, что такая полезная, но не очень часто используемая структура данных, как куча, здесь внезапно выползла, это тоже довольно-таки забавно. Вот, на этом у меня все. А тут режиссер мне говорит, что надо сказать, что вы подписывались на наш канал и ставили лайк, поэтому, наверное, лучше вам это сделать, а то, ну, как бы, я не знаю, что будет